Я всех приветствую, дорогие друзья. У нас сейчас уникальное видео. Вот, смотрите, есть такая петля глиссона. Она в данном случае самодельная, но это даже лучше, потому что мы под себя ее подготовили, длиннее ручки сделали. Продеваем под череп. За основание черепа цепляемся за верхнюю стулу. Человеку должно быть комфортно. И э, воздействуем на всю спину мощнейшая декомпрессия. Сейчас потянем, так потянем. Садимся. Человек тренированный, он сам себе говорит за дверь, подвешивает на полотенце на шею. для себя mm -hmm. было mm -hmm. да, да? Ну, вот, отлично тем кто боится подтвердить что это все нормально mm -hmm. да? вот а если вы не с нами то зря много теряете с вами была река Лавгудин. лучше подписывайтесь задавайте вопросы комментируйте